Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. В практике работы сметчика встречаются задачи, когда перечень работ одной локальной сметы следует представить в виде нескольких локальных смет. Ситуации могут быть самые различные. Требуется выделить работы по отдельным конструктивам. Выполнение работ следует выделить по этапам отдельными сметами с учетом графика производства работ или распределить работы между различными подрядными организациями. Комплекс А0 для решения таких задач предлагает ряд интересных операций. Познакомимся с ними на конкретных примерах. Я воспользуюсь фрагментом одной из смет, которые хранятся в моем архиве. Искренне произношу слова благодарности автору этой сметы за возможность представить содержательный пример в комплексе А0. Вот исходная локальная смета на монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Смета структурирована по типам систем. Всего выделено 14 разделов, общее количество строк в смете более 700. Предположим, что для выполнения работ на этом объекте принято решение привлечь три различные подрядные организации. Соответственно, для договорных материалов нам необходимо сформировать три самостоятельные локальные сметы. Распределение работ будет следующим. Как сметчику решить поставленную задачу? Есть несколько вариантов. Но вариант прямого ввода строк в новую локальную смету здесь я категорически не рассматриваю. Воспользуюсь другими приемами. Например, метод копирования разделов. Создаем новую локальную смету. Заполняем ее реквизиты. Вот исходная смета. Ставлю курсор на раздел и выбираю команду Копировать раздел. Возвращаюсь к новой локальной смете и выполняю команду Вставить раздел. Раздел со всеми своими строками и концевиком раздела находится в новой смете. Таким образом, следует поступить и с другими разделами. Исходная смета. Копируем раздел и вставляем этот раздел в новую смету. Операцию можно выполнить и с помощью комбинации клавиш. Копировать, вставить. Не забудьте, что для всей сметы надо подключить концевик, чтобы сложить результаты, полученные в разделах. Здесь можно воспользоваться командой копировать концевик в исходной смете. вставить копию концевика. Готово. Идея понятна. Таким образом мы получим три самостоятельные сметы. Есть еще один вариант. Сначала в системном каталоге организаций зарегистрирую исполнителей работ. А теперь в исходной локальной смете назначим исполнителей работ на настройки сметы. Это удобно делать методом групповых операций. Для наглядности в таблице строк открою столбец «Исполнитель». Сейчас в строках сметы исполнитель не назначен. Выделяем строки. На выделенные строки назначаем исполнителя номер один. Повторяем операцию и для других систем. Проверим. На панели статистики в разделе Исполнитель представлена информация о том, что на все строки локальной сметы назначен исполнитель, количество исполнителей в смете 3. С помощью фильтра в столбце Исполнитель можно убедиться, какие исполнители назначены на строки. А теперь внимание, в главном окне системы открою окно объектной сметы. В меню Данные выберу команду Выделить LS на исполнителя. Выбираю исполнителя номер 2. В объектной смете автоматически сформирована локальные сметы, в которой содержатся только те строки, которые выполняет исполнитель номер 2. Структура исходной сметы скопирована полностью. В разделах сохранены исходные концевики. На главном узле тоже есть концевик. Пустые разделы легко удалить. Теперь вы можете до конца оформить документ, ввести подписи, уточнить название. Точно так же мы формируем смету на исполнителе номер 1, номер 3 и так далее. На мой взгляд, вариант автоматического деления локальной сметы через назначение исполнителя более практичен, нежели другие. Операцию выделить LS на исполнителя можно выполнять несколько раз. Это позволит быстро учесть изменения в исходной локальной смете. Вот пример. В случае дробления большой сметы часто требуется в созданных, назову их частичных, сметах сохранить нумерацию строк исходной сметы. Вы знаете, что в комплексе 0 номер строки формируется автоматически и всегда начинается с единицы. Но смотрите, для исполнителя 3. В исходной смете это строка с номером 296. Чтобы сохранить этот номер в частичной смете, следует поступить следующим образом. В исходной смете открою столбец ⁇ Доп-номер ⁇ Сейчас этот столбец пустой. Выделим все строки и дадим команду ⁇ Заполнить столбец ⁇ Доп-номер ⁇ основными номерами. А теперь повторю операцию выделить локальную смету на исполнителя. Выберу исполнителя номер 3. В новой локальной смете открою столбец дополнительный номер. Вот он номер строки исходной локальной сметы. Вы можете вывести этот номер и на печать. В окне печати достаточно поставить флажок дополнительный номер в разделе Шифр справочника, Формула объема, ДОП-номер. Подведем итоги. Мы рассмотрели решение практической задачи, как разделить большую смету на несколько небольших. Из возможных вариантов решения наиболее эффективной это операция выделить локальную смету на исполнителя. Одновременно мы познакомились из такой функции, как дополнительный номер строки. Применяйте творческие операции и функции комплекса 0. Вы сможете найти эффективные решения для многих трудоемких и рутинных задач. Спасибо вам за внимание. Желаю успешной работы. С вами был Александр Курочкин.